Мужик, нахуй. Давай, базарись, давай. Привет. Все, привет. Как на Урале? А? Как на Урале дела? А как ты узнал? А я Ведь... это, Ведьмак. Ведьмак? То есть ты прошел испытание эликсирами? Mm -hmm. Да. Вот, вот, вот, вот такой эликсир выпил. Ну вот. мы тоже проходим. Вот. Потом вот такой эликсир выпил. Ну, это правда, <смех> это Это чуть раньше. Сейчас вот этот эликсир пью. Я чуть-чуть простудился, я думаю, вот это поможет мне. Ведьмак. А Ведьмак. вам, наверное, многие говорят, что вы похожи на Хайзендера? <смех> Только самые адекватные. Блять. Некоторые говорят, что я это... Ну, ёбнутый? Не-не-не, а... некоторые говорят ну, другие слова. А вот. мне говорят, что я ёбнутый. Ну, Почему нет, это? Так, такие пока не а, это, Слушайте, а это, мы это, сидим это, тут, это просто, мы общались с одними девочками час, а, да, а, суммарно да, мы да, сидим да, вот да, просто, ну, а, листая а, чаты, а, а, а, минут, а, наверное, 15, да? А, меня назвали жирным, а, толстым, а, бородатым. Бородатый это правда. Блядь, я сам заметил. Вот. У меня просто не знаю, какое-то двоякое отношение. А вы-то сами откуда? Город Новоладыга. А это какая область? Ленинградская. Лени... А это Питер, да, где? Ну, чуть-чуть. От... А я вы знаю. по голову, да, узнали? Да. А, У меня, да. по-моему, то ли двоюродная, то ли троюродная бабушка, родом из Екатеринбурга. Но Я их живьем не видел, но я, когда я совсем маленький был, ну, лет... Запомнили, э да? Мне посылали посылки. Грустные истории. Ага. А вот мы слушаем, мы тоже из Екатеринбурга. Это удачное совпадение. И как-то так получается, что говорят, что уральский говор определить легко, но для меня да. все вот, ну, вот я с людьми, с которыми общался я просто в этом онлайне работаю, ну, И это не на соцводах, они вроде все говорят, ну на русском, ну то есть ты обычно понимаешь, как вот у тебя друзья чуть -чуть, разговаривают. Чуть-чуть, чуть-чуть более протянутая речь, чуть-чуть. Да что ты, черт, побери, такое несешь! У нас, да, на Урале? Лок, я лок, вообще, вот для, для меня москвичи. все речи, они одинаковые. Ты да? что, москвичи не определились по голову? Не, москвичи, они вот, пидоры просто Да, у нас тут, мы фи... они фифу играют. Ага, вот он, чёрт, а, этих. А -а -а. Футболиста, блядь. А, пусть играет, мы побеседуем. Да, да. Давайте сами выйдем? Давай. Это вот жена моя. Здоровья ей. Нехват его не дегребать. И счастья вам в совместной жизни. Так вот. Да! Шляпа, шляпа у жены шикарная. А можно посмотреть, а как она шляпа выглядит? У да. есть звезда а. вот. О, все, я ради вас. Ради вас. Раз уж это у вас такая, я сейчас начну тоже это Не буду делать. Оля, О, ля какой, вообще, смотри. Такие, такие шляпы вот так не носят, вот как у вас, вот на вот так, чтобы все прям видно было. Вот, вот все, серьез, серьезный шериф. Серьезный шериф. Нормально. Да, а у вас сколько шляп-то вообще? По-моему, 8 или 6. Ну, что-то в этом районе. Слушайте, равен. вы из один немногих мужиков, в жизни которых я видел, у вообще шляпы идут. Причем И не неважно, ковбойские, шляпы. не ковбойские, а любые. Да? Да? Как так редко встретишь. Не, ну редко мужика увидишь, которому шляпы идут. Да это сейчас мы введем новую моду. Она же мода циклична, каждые 25 лет меняется. Сейчас клешь невост. Потом шляпа. Да, на... да. Я вот тут пока, я тут пока собираюсь накопить себе на настоящие кожаные штаны, сколько там одиннадцать-двенадцать тысяч стоят. Нихуя гиперсексуальным, уже окажется, что это там какую-то непонятную как кожу. О, может, супруга ваша расскажет. Вы понимаете в одежде? Так, я ну, у да. мамы сперла пару вещей, теперь ношу. Экокожа, эко кожа, эко-кожа, это вообще что за материал-то? Я буду на пластик. Нет, это не пластик. Mm -hmm. Давайте я вам расскажу, Делаю. что такое дерманти эко -кожа. Есть да. Нет, дермантина. Нет, дермантин это тоже не эко-кожа. Дермантин это германтин. Эко-кожа, а, если кожа делается, ну и понятно, из чего, из кожи настоящего животного, то эко-кожа делается в основном из водорослей, там определенный техпроцесс, и в итоге ну, это просто водоросли. Ну, грубо говоря, зажигалка, она спалится, да? Нет. Нет, ну блять, там смотря какой зажигалка, есть зажигалки, которые обычную кожу разъебут, например, кулинарные, которые торты там вот делают, торты, торты, ну короче. Да. Ты ж примерно, мне кажется, где-то мой ровесник, помнишь сериал «Друзья»? Я смотрел его раз в пять. Полностью. Помнишь вот этот вот момент, когда э, рос э, в этих в кожаных штанах там? Да, конечно, да. Я понял, что я он пришел в и, и пошел в ванну там вроде и у него. Да, это я хочу все повторить вот это взять. в жизни, понимаешь? Чтобы я сначала пришел, меня все захотели, а потом я пришел, меня никто, я никому не смог. И такой да. Вы главное, пети пеной для британки. Да, да, да, да, да. И будет все замечательно. Да, да, да, да. Друзья, зря вы напомнили, придется шестой раз пересматривать. Да, вот. не пайся. Потому что это офигенный сериал, еще клиника, кстати, неплохой. Клинику я как-то уже подрослел, по-моему, в клинику. А как я встретил вашу маму? Вообще, вообще, ни, ни, ни разу. Ни разу не смотрели? Ни... Ну, это, знаете, это друзья после 2005 года. Ну, на самом деле. Там, по-моему, такое. Я, ну, какие-то, не знаю, в ТикТоке какие-то нарезки подали, но они не зацепили. Свои. Ну, там идеология такая же. Шесть друзей, которые, ну, типа, и все. То есть там, в принципе, сюжет -то тот же самый. Ну, глобальный сюжет. Он точно такой же. Вот на самом деле, если прямо досконально. Ну, друзья, лучший сериал в мире, да? Я согласен. Понятно. Друзья это... А в курсе, Не, что у нас, оказывается... В Питере я все не могу доехать, есть специально, я специально сделал паузу, чтобы ты проглотил. А, спасибо. А то, то как-то было во время диалога, я что-то говорю, а человек подавился, а потом все это, ходил в церковь, хоть я и есть. И втираешь мне какую-то дичь. А, кафе, кафе у нас есть в Питере, оно прям тематически полностью повторяет интерьеры сериала «Друзья». Я в него не Блин. могу дойти. Я в него в какую-то группу ВКонтакте, которая ему посвященная, да. по, подписан чуть ли не с 2012 или с 10 -го года, как только ВКонтакте на и не могу зайти. А там оно, типа по плану антикафе вот по вот этой системе. Вс, не могу дойти. В одно, в одно лицо скучно, а вот таких вот э, очень сильных фанатов, э, так чтобы ну, зайти просто это э, кофе, там, э, чеку, посидеть на подобном диване, ну как бы не находится. А чё, у тебя есть телеграм есть, но я не умею им пользоваться есть А ВКонтакте? Есть. Я, может, в Питер поеду когда-нибудь Давай сгоняем? Давай Давай? Жан Невский э, это. Напиши Давай я напишу свой этот ВК, ты напиши мне, пожалуйста, пожалуйста пост Я тебе напишу, я потом это Отсею, а тут всякое говно иногда вылазит Давай так вот. Ну, чтоб, если что, ты меня мог забанить Всегда а, на шаг вот впереди цена. Короче, вот оно как-то так пишется или Степан Нифонтов. Там, я из Екатеринбурга, а ну, ты лицо моё узнаешь, например, то же самое. Естественно, узнаю. Я в прошлый раз, когда заходил в эту рулетку э, я в это, ну, на прошлых выходных, я опохмелялся. Мы с что выпили 0,5 на двоих, ну иногда видишь я ставлю Украину, а перед тем как идти в Украину, ну там трезвым же тяжело, пойми ну, Очень тяжело, там и блять, блядь, блядь ну, там вот. и пухим тяжело. В итоге, Мне... в, итоге, в итоге я просматривал записи с экрана, вот которые происходили. Ты записываешь, да? Ля ты крыса! Ну понятно. Ну это еще не знаешь, что я публикую. Пиздит. Пиздит. Вот. Ты ютубер, да? У меня. Не-не-не, так, чуть-чуть. Короче, если в Питере, блять, давай спишемся я, спишемся, я бы сходил с тобой в Натуле. Что, mm -hmm. спишемся yeah, тогда? Давай, я тебе завтра I напишу, там посмотрим. Yeah. Ну все, мы дальше погнали. Куда? На а, Украину. Где? Куда? Ты сказал Украину. На Украину. Бы Украину. Попустим. Я там за... в Украину. Тут, я после не знал, что эту страну можно выбрать. Ох, блять. Мы просим тебя дать нам свой ответ. Короче, я тут в телеграме с чуваком а спорил. Давай. Ну, в а, комментах. короче, не важно. понимаю вообще ничего. Ну, не важно. Просто писать в комментарии, да? А, я там хорошо. спорил с чуваком. Шавухой, шаурма или шаверма? Я, вот здесь я готов тебе ответить. По-моему, ответ очевиден. Ну, аркебаб, так ну, да, да, типа, да, это понятно. Но есть два типа русских словаря. А, в одном еще? словаре шаурма, она... Шаверма, она типа ну окей, а, типа на, на там на вот как раз на он на склоняется локальные. к тому, что правильно донер везде, ну типа донер кебаб, вот. А есть типа еще слова, который говорит, что типа шаурма это правильное типа лексическое значение. Тут Знаешь, <с>... э -э -э -дам тебе одну <кхм> а, Ну в Турции кебаб называют. Ну да, да, я и говорю вот, Кебаб 101, это так... больше булки, сколько-то лет он улучшается и вот работал на заводе, и у меня там был бригадир. И он такую фразу часто упоминал. Хоть хуем называете, но лишь бы облизывали почаще. Так что, хоть шаурма, хоть дёнер, хоть шварма, хоть шаурма, дело-то не в этом. Дело каждый найдет себе. И прикинь, у меня в моем маленьком 12 тысяч или 10 тысяч, сколько там, городе, их три штуки. И все, все по-разному. Да, по и кому-то нравится это, это. Я снимал обзоры, у себя на YouTube выкладывал один, второй. И кто-то приходил, прям приходит в комментарии, мы тебя найдем, мы знаем, где ты, что ее... А потом, а, там, а, вот там, там, там. И вот там новое открывается. Да. Дело, потому что это дело, сука, вкуса. Ну, слушай, ну, на... Да нет, слушай, на самом деле, вот я тебе так скажу. У меня, uh, у меня в городе, я живу в мегаполисе, в Миллионике. И там, короче, такая проблема, что у нас, ну, Везбурге везде, вообще... в Екатеринбурге вот, и... пельмени. Нет. Майонез. Майонез? Да, в да. Екатеринбурге заводы. майонез и заводы, майонез. блядь, а и реки Апосраны. с уральских пельменей. Вот. Вот. Короче, есть пельмени, да, уральские, они, кстати, на вкус полная хуйня, если кто спросит. А если вот. ты сам лепишь? Нет, нет, я говорю от уральских пельменей, как бренда, типа, вот а, пельмени так. продавались, это вообще просто забудь. Забыла, и тинков да, у нас да. Дарью пытался продать, это тоже, давай, там, Бля, я прикинь, я ее помню, я ее помню. Я, его я тоже под... ее, прикинь, помню, помню, как я в детстве маму уговорил, э -э достаточно бедно жили, она купила мне Дарью, я плюнул, и говорю, мам, давай свои лучше, ладно? Я хочу, и не знаешь, Я хочу сейчас снова найти вот э -э их. Может быть где-то, ну, где-нибудь... Нигде. Где Тимков продал бизнес. Там, я хочу найти это... Дарью, потому что у меня тут одна, это, грубо говоря, объект внимания моего есть с именем Дарья, чтобы подарить ей пачку пельменей. Она меня отзывает, я ей в лицо хочу кинуть. Ну, правда? Бля, он мужик, нахуй. Ну, смотри, смотри, смотри, чувак. Есть вареная сгущенка от производителя Рогачев, называется Егорка. Меня Егор зовут. Не, не, не, не. Вот, смотри. Меня зовут Егор. Есть вареная сгущенка да, производителя Рогачев Егорка. Рогачев также производит э, сгущенку с какао. Называется знаете, Алеша. У них Вы есть еще, по-моему, еще хуй знает какая, но Антоша. А, также есть. Короче, я коррекционирую продукты с именами. Есть мыло э, Милана фиолетовое. Есть шоколадка Милка. Есть какая-то кондитерская фабрика, которая печет Екатерина. В общем, вот такой путь. Короче, какая бы сука не подвернулась мне на пути, я ее ее продукции в честь нее. Хорош! У нас просто ежика на ютубе водишь там хохмача, блять, про Екатеринбург. Это просто. Мы же Мазик, нахуй, да, и башта. Ну и башня, да. Мазик, башня, и Ойсман и Ельцин Сентр. Слушай, про Ельцин-центр, короче, я не это... слышал, ни не запаривался. Вот, Нет, не слышал. Тут ну, Соловьев так, просто иди. сказал, что это либеральная помойка, и мы с женой решили сходить, ну, да, типа, по новостям Возьмите? так говорят. Ну, допустим, да. В смысле, допустим? Вот. <laughs> ну, да, да, с этого. Акции. Вот, и, допустим. короче, мы пошли, а оказалось-то, правда, либеральная помойка. Оказывается, приватизация это плохо. А, нет, это хорошо. Типа они говорят, это хорошо. Но то, что приватизация была из-за того, что у государства денег не было жилье содержать, об этом никто не говорит. Про Афганскую войну говорят, что видите, Ельцин ее развалил. А то, что мы бежали оттуда, об этом позже никто не говорит, потому что была полная разруха в армии. И короче, там вот просто, там Советский Союз, я, но там мало. есть просто огромный да. коридор да. про Вторую мировую войну. Угу. Там, в тейки, это начал Сталин, это все из-за Сталина, это все из-за Советского Союза. Короче, идешь, вот просто, если ты хоть чуть-чуть любишь Россию, да, и вот ну там, Советский, да. да. Ну, хотя бы, я вот, ну просто к тому, что хотя бы, да. Ты какое-то уважение питаешь там Сталину, советской власти, и к современной России ты идешь, я просто не спотыкаешься, вот, чтобы сразу молиться на коленях. Там специально ты, ты специальный... идешь, и ты думаешь: блять, ну почему в центре города у меня у нас, знаешь, какой город? У нас, во-первых, большевики царя убили. Ну, например, Ну застреляли, да. Да, да. да, да, да. Они... То есть, и ты такой идешь и думаешь: серьезно, ребята, ну, да. Вот так вот Советский Союз, он же ничего не сделал. А то, что вы бабки зарабатывали на их заводах на протяжении 30 лет, это как бы, ну, никого ну, вообще не вот, волнует. Я тебя Да, зато, зато Ельцин у вас святой, блядь. Зато я помню, как у меня там мать ягодами торговала, чтобы пожрать что было. Ну, а Ельцин-то святой, зачем? Че, кровавый Сталин диктатор, блядь. Ельцин бы... прикольный, зато он прикольный. Да, зато он смешной, веселый, там, да, я устал, да. я ухожу. Смешно было, пиздец. Мне, мне кажется, слушай, мне кажется, даже вот этот... Э, ну, до свидания. Ельцин просто мемный чувак. Да-да-да, мне да, кажется, даже кажется. этот э, президент США, который по образованию, ну как по, по профессии э, стендап-комик Рональд да, да. да. Рейган, он не такой забавный, Можно как Ельцин. Слушай, э, в США есть отличная ситуация. Вот, ну, почему США молодцы, а мы нет. Э, у США ты можешь поставить любого долбоеба. Вот прям вообще хоть чего, блядь, поставить. И у них, ну, все будет хорошо. Потому что у них политика такая. Им не важно, кто у них президент. Ты можешь, вот реально, вот у них сейчас этот, блядь, полуумный дед-президент, который вообще не понимает, где он находится. И у них все хорошо. А у них... Что с Трампом, то, что Трамп соображал, что он делает. Трамп, он прекрасно... Проблема Трампа в чем была? Он понимал капитализм очень хорошо. Потому что Трамп это... Это, как бы, знаете, это икона капитализма. Вот Трамп это и есть капитализм. И он его очень хорошо понимал. Он знает все его проблемы. Он знает, как капитализм работает. И так далее. И вот поэтому американцы Трампа и не взлюбили. Потому что Трамп, сейчас, извините, у меня тут упало. Трамп, он показывает Америке то, какой капитализм на самом деле. И они его очень быстро отменили. <связывая> я тоже налив... Естественно. Поэтому, я не знаю, кстати, зачем его Маск в купил. Вот это, конечно, блядь, прикол года, мне кажется. Даже не то, что там война судьбой. Не, вот покупка Твиттера и выкладывание это всех план. документов. План, чтобы... А тебе, Трамп... такая версия, смотри, тебе такая версия, смотри, как тебе такая версия. Что Маска продвигают как будущего президента США, да Каниосте продвигали как будущего президента Кому? США. Ну видишь, они его слили быстро то что он антисемит. Так он снова будет не, уже он, он не будет, но он антисемит этих фут футболеров я не воспринимаю футболеров. Все давай нахуй на они... они... ноль не нет, да, они ну вот все... я и говорю: они не понятно. Он... Роналду великий. Очень непонятно, почему... Ну, не, понятно, почему они его боятся, потому что он, ну, прямо есть капитализм. Но он, видишь, там как получалось-то? Они же все типа, свобода, свобода, он такой, а вот иммигрантам нехуй делать, потому что, ну, типа, дешевая рабочая сила, зачем нам? Производство уходят, там, типа, налоги, это же... Он же не с точки зрения того, что он такой добрый, что для американцев все, нет. Потому что они уходят в нелегальный, блядь, вот эту нишу. А это налоги, это бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! И Трамп, будучи капиталистом, он это прекрасно понимает. Он понимает, что если ты наймешь, блядь, 15 там, тысяч человек, которые у тебя в фирме будут полы мыть, и ты этих денег просто видеть не будешь. Это очень плохо. Ну выберем а, за понимание. Да. А в масштабах государства это дабл плохо, потому что это же не 15 тысяч человек, там же огромное, огромное шобло-ебло. И Трамп, он и говорит, нахуй мы поставим стену. И все такие, блядь, а как это? Подожди. То есть мы строим дороги, мы там делаем отчеты, оружие. Он говорит, что нам налоги надо все платить. А как так? Мы же хотим иммигрантов. Вот почему трампа это везде ебанят. Потому что Трамп-то, блядь, он понимает, нахуй, что такое капитализм, как он работает. И Трамп, Трамп короче, сам Так он сам капитализм. Трамп это реально, это вот... Ты говоришь капитализм, показываешь человека. Вот это вот, Трамп это, блядь, есть человек капитализм. Все. Если Сталин был человек социализм, то Трамп это человек капитализм. Просто я больше капиталистически больше человека, который больше всего похож был на капитализм, чем Трамп не видел за всю историю, даже вот про тех, кого я читал, я их не видел. Например, тот же Рейган, или это, как его, Никсон. Они были митр... милитар... милитаристами. А Ленин, он больше был этот революционер, например. То есть, ну, капиталистов, вот таких как там, никогда не было Ладно, ребят, давайте счастливо. здоровья, э, а, удачи, да, должен... если что, где как меня найти.